Армия, блядь. Россия. У нас границ, блядь. Брак не враг не пройдет, блядь. Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Выгружаем. Доставка на дом. <смех> Эй, брат. <смех> приехали домой. Подюхать. <смех> <смех> <смех> Эй, брат. Ё? Давай, да. А почему? наши любимые женщины, поздравляю с вас <смех> матом. Чтобы хорошо вы хорошо жили, любили всех мужей своих, всегда. Хоть я выпил, не ругайте. Ну если выпил, ладно, ну, поругался, бог с ним. Ну чтобы все было нормально в жизни у вас. Ну чтобы было, росло жизнь у вас в душе. Охуенно было. Пацан стоит, газировку открывает таким способом. Молодец, вообще. Не открыл. <laughs> Пошел, другое место открывать. <laughs> <связано> Парамонов два Ребята, только с Германии, наверное, да? И не растаможили А, что не растаможили, <связано> да? Я понял Нет, Нету денег на растаможку А пары? Рода? А, -а, -а, -а. <связано> а за шо, можно? допустим, не кастерованы <связано> <связано> Серьезно Сегодня шел все вот, на лавочку, задумался Нам бросить пить, курить начать новую жизнь, найти новую работу. Короче, ебал эту лавочку, больше на нее не сяду. Лифт не поедет, пока вы не скажете волшебное слово. Че пароль принят. <связывая> как он а -а -а. Твой шампунь. Шампунь парня, который ей просто друг. Появился его. А уй! Я на нет. немцев. А вот совсем другое дело. на отсюда уже Смотрите. Человек зарядка. Чувствую. что Женщина! Зачем вы так делаете? дурду Дурдом! Трупорже будет оставить, да? Вам лучше на улицу выйти! Она не думает, что ребенок. Вообще ужас! Вообще. Ну вот представь себе ситуацию. Познакомился ты с двумя бабами. Одна тебе дает, а вторая не дает. Какая из них хорошая? Ну конечно, хорошая та, которая дает. Она и хорошая, потому что дает. Так вот, это логика. А может быть наоборот? Может быть хорошая та, которая не дает, потому что она не привыкла давать всем подряд, и она целомудрена и с первого раза не дает. Так вот, это диалектика. Ну и представь, познакомился ты с двумя бабами. Одна тебе дает, вторая не дает. Так какая из них хорошая? Да хуй их поймешь, этих баб. Вот. А вот это уже философия. Видел, что Ни хрена себе! Это что... Валя, ты что было? Это нас чуть с тобой не сбили Да, да, но ну, я поняла, что нас чуть не избили. Я -то, так -то. Алло, бутырка? Да. Когда уже запахнет весной? Сейчас выводить. Запахло весной! весной метелем отбоя, отбоя! Это рощинский трэш просто! Передзатая, блядь! Перезадая МСБР! Просто за машины бежит, чувак! Покажи руку мне свою. Что так красиво? Хотелось, чтобы я красила я был. Ты взяла мою помаду? Угу. И красилась? Я хотелось, чтобы я Я понимаю, что ты хоть ты продолжаешь краситься, да? Да. Хотела, чтобы я красила я была. А зеркало ты зачем накрасила? Ты хотела, чтобы накрасила, что я Чтобы зеркало красивое было? Да. Ты считаешь, что оно так красивое? Да. Это он потерян накрасила. Умываться пойдем? Чтобы красивое еще было. Я. я еще хочу красивое. Ну красть тогда губы себе. Смотри, какая красивая. Помочь Да, поводите, пожалуйста. Смотрите. Э, значит, чем угощает теща зятя? пять букв. третье И. серьезно? Я планирую подобрать что-то А, подобрите буквы Карин. Чем угощает теща зятя пять букв. Может, без даже помочь? Нет, спасибо. Водоросли для студня. Точно не знаю. Спасибо. А, да, подскажите, пожалуйста. Вот, Жертва кидала и три 2. О. что что, что Жертва кидала и здесь нас кинули. Кто мы? Лох. Кто я? Нет, Жертва кидала Слово. пошло да. на суп на суп нахуй кабанчика захуячил блять а тут дома жрать нехуй баный люди сука уже блять пухну я хлеб заебался уже жрать баный рот. Блядь. три дня на хлебе сидел, ба, хватит нахуй! баный вот. Пост прошел, все, пора, блять Пора, товарищ, пора. Надоели одинаковые онлайновые игры в фэнтезийном мире? Хочется чего-то нового и оригинального? А как насчет убойного экшена, где вы сами создаете уникальную машину возмездия из миллиона деталей? Хочешь непробиваемый танк? Пожалуйста! Хочешь скоростной баги с самым безумным вооружением? Да без проблем, никаких ограничений, только ваша фантазия! Постапокалиптическая вселенная и те, кто выжил, уже ждут тебя! Попрощайся со своим свободным временем, ибо этот мир затянет себя надолго. Кроссаут – горячий хит этого лета и абсолютно бесплатно. Ссылка для скачивания в описании к этому ролику.